Мужики, всем привет! Мы на кейс кейсдропе, 24 тысячи на балансе. Самое крутое, что вы можете получить с этого ролика 20 рублей. Реально, без депозита, но это двадцатка не знаю, а, да, смотри, тут есть кейс за 15 рублей, ты можешь открыть, честно, вот я признаюсь, да, когда халява без депа говорю, когда с депом тоже говорю, тут не знаю, ну, типа, как получить, просто переходишь по ссылке в прикрепе, у меня максимально прокачанная рефералка, регистрируешься на сайте, получаешь двадцатку, открываешь вот цветение, да, представим, получил, фастом быстренько открыл, и вот вывел 12 рублей, ну, не знаю, с депом без, честно, но двадцатку ты 20 с половиной целых получаешь, они добавили, внимание, контракты, Реально. Контракты, это уже не так интересно, но как оно здесь работает, хочется посмотреть. Апгрейды мы с тобой уже видели. Посмотрим контракты. Вот я не помню, бесплатки я здесь открывал или нет, но такое ощущение, что открывал. Но еще раз проверим. У нас сегодня доступно все, вплоть до пятого кейса. Также есть промик на плюс процент к депу, если захотите все в прикрепе. Ну что, поехали с первого кейса, кейс дроп. Вот честно скажу... А, я забыл отключить э, фаст открытие. Ну ладно, первый мы откроем фастом. По, одному... По одной штуке можно, да, открывать получается? Стой стой, стой, стой, стой. По одной или по три? Давай пробуем еще раз. Фастом. Вот. Продать. Открыть. Я что-то немного про... Потерялся. По одному или по три кейса можно крутить. Но он вот не открывается. Значит, все-таки... Да, значит, все-таки по одному кейсу. Да, все верно. По одному кейсу. Второе у нас сейчас все недоступен. Но это мало, скажу честно. Вот что хотел сказать про кейс-дроп. Сайт реально выдает. Вот это, ну, это прям факт. Это видно, это факт. И в комментах писали, что кейс-дроп выдает. Причем под другими сайтами, да, как-то странно. Но вот на внешку я помню год, наверное, какой это год 18 17-й, даже захватил немного 19-й. Были скам-сайты, до сих пор они остались. Куда ты закидываешь деньги, тебе... Даже, подожди, ты не закидываешь деньги еще. Открываешь при и выпадает Dragon Lore, И типа, чтобы вывести там, закинь прожиточный минимум, там, 100 рублей. Вот такие сайты были, и дизайн был не такой же, но, блин, было близко. И вот когда я первый раз зашел, такой типа чё? Но по факту сайт оказался реально выдающий, плюс еще и халяву можно забрать. Поэтому ну, это мое мнение, я не помню, говорил о нем или нет. Первый раз скажу честно, сложилось такое впечатление. По итогу все гуд сайт нормальный, даже хороший. И мало того, здесь блин, просто ну вот каждый ролик не могу не говорить. Вот знаешь, идеальный ивент, я по-другому не могу сказать. То есть на многих сайтах сейчас есть ивенты, но здесь прикол в том, что ребята с кейс дропа не скупятся совсем на призы. То есть на 39 девятом, на сороковом уровне ты получаешь уже по три На других сайтах за максимально забущенный уровень, ты получаешь то ну, дай бог, 10 кусков. Здесь за максималку ты получаешь рентген за 82 тысячи. Э, в миллион раз повторюсь, чтобы пройти ивент, нужно так себе жопу напрячь. Ну, это очень тяжело. Его очень трудно бустить, но призы, блин, реально крутые. Так, на балансе 25к, в принципе, можно разгуляться. Я сейчас предлагаю поступить следующим образом. Мы открываем вот этих кейсов за косарь. Причем это зимние э, вентные, так, не зимние, а э, зимние сезонные кейсы. Сезонные зимние. Э, и странно, что они их еще не убрали. Когда, казалось бы, зима уже закончилась. У меня уже вон комры вовсю летают на окнах. У нас новый уровень. Аж 12 Там дофига призов. Мы это заберем в конце ролика и посмотрим сколько фактически м -м, с ивентом мы, мы, мы заработаем. Это глупо сказать. Ну, типа, сколько с ивента по итогу получится. Заберем в конце. Сейчас призы ивентовские трогать не будем. Это, я думаю, реально будет интересно. Сколько можно вот с такого депа нафармить именно на ивенте. Смотри, у нас есть скины. Я их не продавал специально, потому что я сейчас хочу сделать контракт и посмотреть, что здесь могут выдавать контракты. Так, создать контракт, 11 тысяч он стоит, выпадает 13к. Ну, не особо крутой, годный какой-то анимации прям нет, дефолт контракты. Но они их добавили, это в любом случае годно. Слушай, Браво Кейс, он тут стоит очень дорого, очень дорого. А мы сейчас фастом открыли? Мы открыли просто кейс, потратив 20 тысяч фастом. Ладно. Браво Кейс тут реально стоит дофига. И это на самом деле немножечко под, за, подкупает, потому как, ну, чем дороже кейс, тем лучше дроп. А с Браво Кейса лучше дроп означает, что очень дорого что-то должно упасть Очень ценное, у нас, кстати, 22 уровень Я пока даже не захочу Не захочу, не хочу заходить И смотреть, что там Уже нам дропнулось В конце ролика, как на балансе будет Ну, ноль, в инвентаре, надеюсь, будет Уже 550 драгонлоров Посмотрим, сколько по итогу выйдет Пока что, конкретно сейчас, я хочу пооткрывать Браво кейсы, вот это Мейн цель на данный момент Здесь, кстати, выпадал кому-то граффит 24 тысячи, не знаю, может это ютубер Так же, как и я но графит за 24 тысячи это очень сильно. Но. Кейс не дешевый. С дроп графита отсюда м -м, вполне возможно. Нам уже <с> просто дофига призов выпало. Так, ладно, фарм кейса я открывать не буду. Это дело гиблое, я этим заниматься не хочу. А вот открыть кейсы подороже... Да, давай попробуем. Баланса немного, но вы знаете, как я, как я люблю дорогие кейсы, когда нет баланса. По примеру, той же КБшке. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько? Десятка, хорошо, пойдет. Пойдет, пойдет. И вот, кстати, я больше чем уверен, что если на балансе вот здесь будет написано 0... Сколько? Слушай, а нормально. Но это небольшой минус, это нормально, это пойдет. Ну и вот, если вот здесь будет написано 0, ивент нас вы, вытащит минимум на тысяч 5. Сейчас точно. Если мы еще сейчас пооткрываем, прикол... Типа, прикол в том здесь, открытие дорогих кейсов, что открываешь дорогие кейсы, выпадает дорогой дроп, соответственно. И вот я не помню, дается, даются ивентные поины за продажу скинов или за открытие кейсов, но, короче, открывая дорогой кейс, ты офигенно бустишь ивент. Ну, это факт. Сейчас вот у нас деньги идут в круговорот это да, запускаются. Это дофига. Почему, почему 8 тысяч? Чё, блин? Ладно, по-моему, это должно было стоить дороже. Ну и вот, у нас деньги запускаются в круг, ивент по факту фармится, бустится. А, и задача все таки посмотреть, сколько в итоге... Ну, когда я все-таки хочу сделать, чтобы на балансе было 0, чтобы эксперимент был максимально чистым, сколько в итоге получится забрать с ивента. Ну, вот именно с 25к, если считать депозита. У меня его не было, да, потому что есть ссылочка в прикрепе. Это, естественно, без этого никуда. Но, ребят, напомню, позвольте мне поснимать такие ролики, потому что, ну, как бы мы снимаем 100 тысяч трата денег в Counter-Strike. Там, конечно, и спонсоры, но я по факту нифига не получаю, потому что нифига, блин, не дропается. Единственное, недавно выпала МК за 50 тысяч, если не видел, посмотри, с контрактом. Там реально было интересно. Ну, чекни, если тебе оно надо, если я тебя заинтересовал, заинтриговал. Короче, тем временем у нас пока что инвестиции... не не окупаются хотелось бы мы крутим один и тот же кейс просто уже бесконечно самое дорогое пока что что выпадало это адская пламя татуировка дракона и кровавый спорт и уже нам доступен бесплатный тайный кейс по поводу тайного кейса я думаю тоже стоит зайти проверить потому что кейс по факту тайная это дефолт который есть абсолютно на каждом сайте сейчас поэтому why not давай проверим давай по открываем только где он а, а реально подожди где он так не стой вот тайный кейс ножи за 11000 по моему тоже не крутил но попробуем просто чекай этому челу, которому графит выпал, миллион серексов. Мне кажется, это тоже чел ролик записывал. Я так думаю, это мое мнение. Ну, ладненько, с этого кейса вы получите 5900. Да, открывая кейсы, ты получаешь поинт. Ребят, у меня что-то с браузером, и очень сильно лагает прокрутка. Я пробую сейчас обновиться. Что-то какая-то байда, блин, с прокруткой. да. пробуем сейчас ребутнуть э, страницу. Так, я надеюсь, хром э, меня не подведет. Во, да, нужно было ребутнуть. Хотя нет до сих пор, смотри, осталось. Но сейчас уже получше. Что-то с браузером какая-то беда каждый раз происходит. Окей. Главное, что не со Стимом. Кто шарит, да, сейчас Steam каждый день просто вечером лежит. И ни скины продать, ни сказку не написать. Ну, короче, понял, да, эту историю. Тем временем мы перешли на ножевой кейс. И, кстати, это окуп. 16 тысяч рублей. 18 есть. По ивенту у нас я не буду заходить и смотреть, я просто покажу левел. У нас уже. А-а-а! Тут его не видно. Тут его не видно. Кстати, розыгрыш есть. Только сейчас, прикинь, заметил. Ладненько. Я предлагаю нафармить на самый дорогой кейс. Да, мне показалось... Я почему-то думал, что он 24к стоит. Он стоит 12. Кейс Святой Гейп Это самое дорогое, что есть на кейс-дропе. Дороже просто нету. Причем, раньше этот кейс, если не ошибаюсь, стоил дороже. У нас 31 уровень тем временем. А, смотри, что... 8000, да, он стоит опять? Ну, конечно. Что мы сейчас будем делать? Я сейчас хочу сделать апгрейд. но еще немного подкроем кейсы. Делаю апгрейд. 0, прям нулик, и уже смотрим, сколько с ивента получится забрать. тысяч будет точно. Ой, это хорошо, кстати. Я почему-то думал, что на десятку тогда стоило. У меня пол первого ночи, поэтому, если что, вы меня простите за то, что я буду тупить иногда. В этом ролике это как бы нормально Блин, но что-то с огненного дракона, честно скажу, не радует Давай пробуем апгрейд Мы по факту слились, апгрейд сейчас обязан просто зайти Закидываем скин, бустим баликом В Всем, просто абсолютно всем Смотри, э городская маскировка, это, это просто Мы сделаем сколько? Давай пробуем 20 тысяч На лоу проценте зайдет или нет Во-первых, интересно, во-вторых, останется реально у нас с тобой 0 Ну, 1 рубль это 0, округлим Ну, блин, ну вот это обидно, честно Ну, честно скажу Ну, цель была оставить нулик Ладно, по ивенту По ивенту смотрим награды, блин Но зато мне подкрутку не ставили, у меня реальные шансы Это радует, конечно Смотри, у нас 33 уровень и здесь просто очень много всего Начинаем, естественно, сначала Получить, получить Получить. Я потом все это в контракт засуну, и очень много скинов. Получить, получить. А, естественно, процент мне сейчас не нужен. Кейсы мы откроем после того, как вот это все дело заберем. Получить, получить... Получить получить Просто чекай, сколько здесь скинов Получить 37 Это, конечно, поначалу идет ширп, но Чем дальше в лес, тем больше дров Ну, естественно, вы все знаете продолжение на ютюбе Я это говорить сейчас не хочу, мы, кстати, перешли на кейс Откроем его фастиком, он не особо дорогой Но это 85 рублей Переходим дальше к ивенту Бог червей, давай начнем отсюда Нет, так неинтересно, не-не-не, так неинтересно а, полная остановка 100 рублей, пороховой дым, а, баланс, кстати, акафарм чуть позже, мьюзик а, китс, а, это кейс, я понял, это кейс, есть, кстати, набор с музыкой, ладно, нормально Так, переходим дальше, у нас уже 500 рублей, я ставлю, что должно быть 5000 на балике, так, пистолет получить Получить, получить, это знаешь, как сафонов, оплатить. Фиолетовая барокко, э, тайная мы откроем чуть позже, закрыта немножечко, еще и косарь бабл. Ну что, поехали по кейсам. Поехали по кейсам всем, которые мне на данный момент доступны. Это Блум, он дешевый, это 9 левел, он должен быть вообще максимально дешевый. По-моему, стоит 15 рублей, но в любом случае, это халява, мы ее забираем. Следующая остановка, Призма 2, он уже подороже, он поинтересней, ну, э, в топ... Дропах Ножей не было, нам выпадает фанера Стоит он 23 всего рубля Как-то очень уж дешево Ну, это реально прям дешево, ну ладно Мне казалось, что он будет немного подороже Ака 47 фарм, что можно получить? 1000 рублей, солидненько Главное не северный лес Давай обычным открытием, потому как это фарм И он э, недорогой Ой, ой он не дешевый, он там сколько? 300 или сколько рублей? Блин, это было близко к калашу а, 122. Окей, и следующий кейс у нас это тайная. Тайная, которая может вывести, там хэллоуинский кейс был, я забыл его зацепить, ладненько. Тайная кейс, здесь уже интересно, он подороже, он реально дорогой. Я ставил на 5000 по итогу, у нас что-то получилось меньше, это немножечко меня расстраивает. Так, хэллоуинский кейс, давай фастиком его откроем, 227. Что мы получили по итогу с ивента? А, давай сделаем вот так. Ну, здесь, наверное, будет чуть больше 10 скинов. А здесь 2700. Запоминаем. Создать контракт. Окей, назад. А, и вот здесь получается сколько? 200 рублей. То есть, ну, 3000 плюс на балике было. А, 2000 на балике еще было. Так, 3. Ну да, 5000. Вот реально как я и говорил, 5 кусков. Если бы опять же я не создавал контракт Так, это все дело я продаю, я создал контракт 4К, реально 5К, прям вообще в точку попал В общем, с 25К вы допа можете забрать Ну, мне повезло, что Стайнова еще более-менее нормально выпало Хотя Азимов, ну он косарь, да, полностью? Нет, еще норм Мог хамелеон прям дешево выпасть А с 31-го левела вы можете забрать 5000, ну если дойдете фул Дальше уже плюс косарь, здесь немножечко осталось добустить -до -до -до ну, 6 тысяч рублей. На самом деле, я считаю, что это достойно. С тем учетом, что еще и фрикейсы. Ну, то есть, в принципе, неплохо и у ребят реально реализован круто. То есть это не так легко бустить Да, это не какой-то супер-мегабайт, что ты вот выберешь сейчас коллаж. То есть у них реально сложно бустить, у них все это продумано И, ну, сделано с умом То есть потихоньку, там, помаленьку, да 6000 это норм, это вот реально норм Поэтому я говорил, говорю и буду говорить, что ивент у них годный а, Кстати, у нас косарь, то есть, ну, по факту 6000 вышло все-таки с ивента да, еще деньги остались. А я сейчас хочу все-таки попробовать сделать из всего этого контракт и после этого засунуть в апгрейд, чтобы прийти к какому-то уже логическому завершению. Нам говорят, что можно получить до 14 тысяч, что-то. Я в этом очень сомневаюсь, но будем надеяться. 7 тысяч! Неплохо! Блин, но у меня что-то с браузером. Почему? Что случилось? Во, опять же обновил страницу. Я не понимаю, мне каждый раз, когда я записываю кейс-дроп, какая-то трабла. Но мы это дело продаем. 7 тысяч рублей. И сейчас просто идем в апгрейд. Так, а, нам нужен же какой-нибудь скин. Окей, давай Откроем засекреченный, ход написано, горячий кейс, ну давай, 600 рублей, кстати, нормально, и поехали попробуем апгрейд, так, ну, если тогда лоу процент не зашел, давай попробуем шанс сделать повыше, соответственно, то есть 7400, на-на-на-на-на, ну, допустим, 15 тысяч, например, 15 это хорошо, ну, округлим, 50% у нас есть оно зашло, оно зашло, оно зашло, найс. Все, пятнашка есть. Если сейчас, сейчас делается 30, фу, уже начало меня пугать, что перелетит. А если сейчас мы делаем 30, какой-то небольшой совсем будет плюс. Но в целом приятно. Так, 35, что 30 тысяч пробуем. Давай даже 29, потому что 1000 рублей очень сильно шанс зафи, захерит. 46 процентов. Зайдет, мы в плюсах. Нет, увы, ах, к сожалению, но оно... Но это нет, оно, оно пролетело. Да, оно сейчас перелетит, я уже привык к этой истории, блин. Вот это, вот это облом называется. Ну, хотя бы пятнашку сделали. В общем, ребят, ссылочка на кейс-дроп прикрепия. Ну вот, ну ничего не буду говорить, скажу одно. Ивент у них реально годный. То есть вот, открыв кейс, да, ты получишь там сколько? Ну, в идеале даже 2000 рублей. Плюс ивент 6. тысяч с 25К. И это не тратив сам деп еще. Ну, в принципе, круто. В общем, на этом все. С вами был Человек. До новых встреч. Увидимся в роликах. Пока.